Добро пожаловать во вторую главу. Давайте сразу обратимся к нашей карте. И здесь хочу сразу извиниться, я совсем увлекся разбором и совсем забыл, что мы прошли не только остров Патмос, но и этот корабль вот здесь. В принципе, я планировал разделить первую главу на два раздела, но об этом я совсем забыл, столько слайдов, что... Надеюсь, вы меня простите. Итак, вторую и третью главы мы будем находиться здесь, на этом острове. Мы видим флажочки, они указывают на местонахождение семи церквей Книги Откровения. Понятно, что эта карта всего лишь имитирует современную Турцию, но в реальности все это очень даже похоже на то, что мы имеем сегодня. Красный флажочек – это город Ефес или Ефесская церковь. Мы с этого города сегодня и начнем. Как я и обещал, в пункте видения мы подробно рассмотрим город Ефес. Давайте вспомним то, что мы уже с вами успели пройти по этому городу. В общих чертах мы написали несколько фактов об этом городе. Значение желанный, хотя при переводе на русский мы можем встретить и другие значения. Например, посвященный богине Артемиде. Сегодня этот город не существует. В пункте 2 мы увидим, что неподалеку от Эфеса находится маленький городок Сельчук. Дата основания неизвестна, хотя здесь мы написали четвертое тысячелетие. Но, как мы понимаем, город начал процветать и расти намного позже. Об этом мы сегодня тоже поговорим. Население от 50 до 225 тысяч человек в разные периоды времени. Раскопки велись и не раз. Кстати, еще ведутся и по сей день. А переходим к следующему слайду. И мы видим снова какую-то карту. Здесь наша карта состоит из семи отдельных пунктов. История города, географические особенности, культурные особенности, заражение первой общины, проблемы и вызовы первой церкви, духовные лидеры и последние упоминания в Новом Завете. А давайте все по порядку. Сначала мы рассмотрим историю города на временной шкале, то есть на таймлайне. Рассмотрим самые важные события, которые произошли с этим городом. Затем поговорим о географических особенностях города, то есть, где он находится или находился. Поговорим о местности, затем рассмотрим культурные особенности, чем славился город, какие у него были достопримечательности и так далее. Кстати, это важно, потому что, понимая культуру и обычаи того или иного города, мы можем также понять, с чем сталкивалась церковь. Было ли это на пользу церкви или нет? Собственно, далее мы поговорим о зарождении церкви, как церковь появилась и как она возрастала. Далее вызовы или проблемы церкви, скажем несколько слов и о том, кто вел церковь, какие там были духовные лидеры. И нас в особенности интересует первый и второй век. И, наконец, рассмотрим все упоминания в Новом Завете о Деяния святых апостолов и до второй и третьей главы книги Откровения. В общем, такой план мы будем применять ко всеми ко всем семи городам. Это будет своего рода видением каждой церкви. Презентацию для скачивания я предложу, когда мы пройдем это послание. В общем, давайте, давайте начнем с истории города Ефес. Город Ефес, как нам уже понятно, имеет многотысячную историю. Раскопки выявили, что на месте города Ефес жили люди еще во времена Неолита. Эра Неолита – это эра рамки которого 9-3 тысячи лет до Рождества Христова. Конечно же, мы не можем согласиться с нашими учеными, потому что библейские цифры намного скромнее. Если мы согласимся с тем, что нашей земле около 6 тысяч лет, то можно сказать, что местность города Эфес была заселена примерно где-то в пятом, в пятом тысячелетии. Наше изучение города Эфес мы начнем с 12 века намного позже, когда лежащие регионы захватили ионийцы. Ионийцы – одно из главных древнегреческих племен. Тогда-то, собственно, и наш город начал от черты того Эфеса, которого мы знаем. Далее мы делаем один большой шаг вперед, на век. Важное событие, которое повлияет в будущем на жизнь самого города и на его жителей. Постройка храма Артемиды. Храм был построен между 550 и 460 годами до Рождества Христова. О самом храме мы поговорим позже в пункте культурной особенности. В VI веке Ефес уже находится под властью и правлением лидийского царя Крёза. При его правлении Ефес достигает значительного расцвета. Он уважительно относится к жителям, тратит большие средства на украшение нового большого храма Артемиды. И его правление заканчивается тем, что он терпит поражение от царя Кира Великого, основателя Персидской империи. В начале 5 века, будучи недовольными властью персов, жители восточного побережья Гейского моря поднимают восстание. И низкое, то бишь греческое восстание, подавляется, но если в целом, то последующие несколько веков греки будут постоянно восставать против персов. Мы движемся дальше. 4 век, важное для всех жителей события. В ночь на 21 июля 356 года житель Ефеса Герострат значит, поджигает этот великий храм Артемиды. Это, конечно же, для всех трагедия, как нам повествует история, он хотел просто прославиться. Его имя пытаются предать забвению путем ну, такой большой огласки. Если кто-то упомянет имя Герострата, он будет подвергнут суровому наказанию. Да, это выглядит немного смешно, лучше было бы промолчать, не придавать огласки, но что решили, то решили. А в 334 году до Рождества Христова, после битвы при Гранике, город был, был освобожден от персов, греческим полководцем, царем, императором, всеми нам известным Александром Македонским. Позже, в 283 году, Ефес захватывает один из премников Александра Македонского, Лесимах. Об Александре Македонском и его диадохов, то есть полководцев, есть очень интересное пророчество. Даст Бог времени, может быть, мы его как-то разберем. В книге Даниила, может быть, кто-то знает, там есть очень интересное пророчество. Много деталей мы, может быть, в будущем его разберем. Благодаря усилиям Элисимака Ефес не стоит на месте. По некоторым источникам он достигает своего наивысшего расцвета и благополучия. Период расцвета продолжается до завершения греческого и начала римского периода истории города. На смену Лисимаха приходит другое царство – Сирия. А точнее, оно захватывает царство Лисимах. При селевкидах, правители Сирии, Ефес расцветает как крупнейший город-порт Средиземноморья. О самой бухте мы поговорим в пункте 2, когда будем касаться вопроса географических особенностей города. Второй век. 188 год до Рождества Христова. Между сирийским царем Антиохом и Римом достигается соглашение, так называемый Апамейский договор, по которому сирийский царь лишался фактически половины своих владений, включая и Ефес. После этого Рим отдает Ефес и ближайшие города своему союзнику пергамскому государству. Под властью пергама Ефес находится примерно около 60 лет. В 129 году в Ефес входят римские войска. Я думаю, что мы видим эту динамику постоянной смены власти. Кстати, римляне, в отличие от других народов, вели себя, так скажем, плохо. Под словом «плохо» мы имеем в виду, они были жестоки, жестоки по отношению к Ефесянам. Как следствие, начали развиваться антиримские настроения. В восьмом году до Рождества Христова город присоединяется к антиримскому восстанию городов Малой Азии, который возглавил тот самый царь Митридат. Митридат VI Эвпатор после захвата Ефеса начинает убивать италиков. Италик – это общее название, которое использовалось в Риме для обозначения народов, проживающих в Италии. В контексте конфликта между Римской республикой и Японским царством Италики являлись римскими гражданами или союзниками Рима. В Ефесе и близлежащих районах начинается массовая резня. Представьте себе масштабы, что происходило там. По разным источникам было убито от 80 до 150 тысяч человек. После непродолжительного владения Малой Азии Митридат терпит поражение, и Ефес вскоре возвращается к своим прежним хозяевам, к Риму. Под властью Рима Ефес будет находиться еще не одно столетие. В 17 году до Рождества Христова неподалеку от Ефеса происходит мощное землетрясение. Историк Плини Старший описывает его как величайшее землетрясение в памяти человечества. В первые два века нашей эры Ефес переживает новый культурный и экономический подъем. Ефес фактически является второй столицей после Рима, считается столицей Малой Азии. Делаем один большой шаг вперед и переходим к третьему веку. В 262 году, уже после рождения Иисуса Христа, как и другие греческие города, Эфес подвергается разорению германских племен, готов. По причине множества разных факторов, Эфес медленно приходит в запустение. И здесь нам нужно вспомнить пророческие слова Иисуса Христа. «Если не покаешься, то сдвину светильник твой». Итак, краткий экскурс по истории Феса мы прошли, поэтому мы переходим к пункту номер два. Сейчас мы рассмотрим некоторые географические особенности данного города. Давайте мы сейчас перейдем к нашей карте. Открываем Google Земля. Итак, что мы здесь видим? Мы видим вот Украина, Россия, вот выше Москва, здесь Румыния, ниже Болгария и здесь Турция. Я обозначил все семь городов, наши послания, наши библейские города. Итак, давайте мы перейдем к Ефесу. Итак, вот наш Ефес. Делаем 3D-анимацию, 3D-эффект. Итак, вот наш город Ефес. Желтым контуром. Обозначена территория, которая э, на данный момент раскопана. Это по разным источникам примерно 15%. Представьте себе, 85% еще не раскопано. Итак, э, географические особенности. Местность, э, скажем так, горно-равнинная или равнина горная. Справа равнина, сверху горы. Бухта, вот синим обозначена бухта. Здесь находится болото на данный момент, но раньше здесь был порт, очень такой красивый порт. Давайте мы посмотрим, насколько сильно отступило море. Итак, где наша линейка? Ставим точку, поставим точку вот здесь. Итак, до моря 5 километров, 5 с чем-то километров. То есть настолько сильно отступило море. И это является одной из причин, почему, собственно, город ушел как бы в небытие. Давайте теперь мы измерим расстояние до города Смирны. Будет уже интересно. До города Смирны. Так, идем. Итак, вот наш город Смирна. До города Смирны примерно 50 километров. И сразу посчитаем до города Пергам. Итак, до Пергам 130 километров. Так, давайте вернемся. Вот, у нас есть аэропорт, маленький частный аэропорт. Вот она, туристическая зона. Здесь у нас есть а, большой театр. Вот у нас есть некоторые интересные достопримечательности. Итак, возвращаемся. А почему море так сильно отступило? А на самом деле это есть... Причина. Я вам прочитаю маленькую выдержку из одной книги. Однако в этот совсем небольшой для истории промежуток времени произошло событие, которое вначале казалось сделать Эфес еще более могущественным. Но затем выяснилось, что именно оно привело город к экономическому краху. Дело в том, что благосостояние Эфеса обеспечивалось главным образом тем, что в нем был большой порт, гавань которого соединялась с морем неглубоким входом что затрудняло вход в небольших грузовых судов. Поэтому по приказу царя Пергама Атала II Филадельфа строители сделали вход в гавань более узким, но они ошиблись вместе с царем, который повелел им это. Ибо царь этот думал, что вход будет достаточно глубоким для больших грузовых судов. Собственно, он повелел построить плотину, но случилось обратное. Заключенные внутри гавани на нос сделали мелководный вплоть до входа. Таким образом, Ефес остался без доступа к морю. Помимо обмеления бухты, Ефес очень много страдал от частых землетрясений, а также оползней. Неудивительно, почему современный Ефес так мало изучен. В 1867 году британский архитектор и инженер Джон Терралд Вуд обнаружил священный путь, соединявший Артемисон с городом. Вуд вот приступил к раскопкам и 31 декабря 1869 года выяснил, что руины храма занесены почти 6-метровым слоем песка. Представьте, представьте себе, 6 метров песка. За время раскопок с 1872 года по 1874 было удалено около 3700 кубометров песка, земли и камней. А В Британский музей было отправлено около 60 тонн фрагментов скульптуры и архитектуры. Вот такие интересные географические особенности мы имеем. Давайте сейчас обратимся к следующему пункту – культурные особенности. Поговорим немного о знаменитом храме Артемиды и о других важных аспектах их культуры. Культурные особенности. В этом пункте я хочу сразу предупредить, будут откровенные вещи – Поэтому, если вы слишком впечатлительный человек, лучше перемотайте до следующего пункта. Тайм-коды, впрочем, как обычно в описании. На вопрос, зачем нам такие вообще подробности, отвечаю, что то, что вы слушаете, это не проповедь, это изучение Библии, это разбор. Поэтому наша задача как можно глубже погрузиться в нашу, скажем так, изучаемую тему. Итак, после того, как яницы поселились на территорию современной Турции, они встретились с культом ничем не отличающимся от других культов. С культом Кибелы. Матери земли, плодородия, жизни и того иного прочего. А для сравнения, в Израиле это был культ Вала. Прочитайте первые главы книги про Каоси, и там об этом культе очень хорошо написано. Ну что ж, давайте прочитаем несколько интересных моментов в отношении этого культа. Понятно, что не все может быть истинной в последней станции, поэтому ко всему написанному здесь будем относиться с критикой. Культ Кибелы получил особую известность в Малой Азии, где таинства матери справлялись с жестокой кровавой обрядностью, праздновавшейся каждую весну в марте-апреле месяце в честь воскресения Атиса. Третий день назывался Кровавым. В этот день первосвященник Архигал вскрывал себе вены на руке. Жрецы более низкого ранга, возбужденные необузданной варварской музыкой, боем кимвалов, громыханием барабанов, гудением рогов и визгом флейт, с трясущимися головами и развивающимися волосами, кружились в танце до тех пор, пока, наконец, приведя себя в состояние бешенства и потеряв чувствительность к боли, начинали наносить себе раны глиняными черепками и ножами, запрызгивая алтарь и священное дерево своей кровью. Доведя себя до наивысшей степени религиозного возбуждения, жрецы оскопляли себя и бросали отрезанные части тела в статую жестокой богини. Затем отрезанные детородные органы осторожно завертывали и погребали в земле. Под звуке флейт, Барабанный бой и крики жрецов-евнухов, наносивших себе раны ножами, религиозный экстаз, как океанский вал, перекидывался на толпу зрителей, и многие из них совершали такие поступки, как их и не предполагали, когда отправлялись на праздник. Один за другим они сбрасывали с себя одежды и сердцем бешено бьющимся от музыки, сблуждающим от зрелища лющейся крови взором, выпрыгивали из толпы, хватали приготовленные специально для этой цели мечи и при всех оскопляли себя. Другой неотъемлемой частью культа кибелы были сексуальные оргии и храмовая проституция, олицетворявшая жизнь и деторождение, которое дарует эта богиня. Ее жрецы также учили, что сексуальные оргии способствуют уточнению земли, то есть ее плодородию. Еще одной необычной отличительной чертой этого культа – дошедший с глубокой древности до времен апостола Павла, была сотни раз повторяемая толпой имя Артемиды Ефесской. Именно такой культ застали греки, приплывшие в район будущего Ефеса, где уже существовало древнее поселение Апаза со столь с Филиппом культом Кибелы. Но у самих приплывших греков был культ богини Артемиды, весьма напоминавший культ Кибелы, что говорит о родственности языческих воззрений, различных народов мира, согласно древнегреческой мифологии. Артемида была богиней охоты. Уже сама этимология слова Артемида весьма примечательна. Медвежья богиня или убийца, владычица. В различных местностях Артемида носила разные имена. Артемида Таврическая, Артемида Лимнатис, Бритамартис и так далее. Во всех этих древних культах ей приносили человеческие жертвы а жрецы богини одевали медвежьи шкуры. Примечательно также, что храмы Артемиды возводились в основном вблизи болот. Отсюда пошло и одно из имен Артемиды – лимнатис, то есть болотное. За произношение где-то неточное, извиняюсь. Неотъемлемым символом Артемиды была и луна, особенно в более поздний период, и колдовство. На сегодняшний день полностью установлено, что недевственная великая Артемида Ефесская – лишь греческая перелицовка местного материнского божества. Сам внешний вид Артемиды Ефесской говорил о ее смешанном греческо-восточном происхождении. Жрецами Артемиды Ефеской могли быть только евнухи. Артемида Ефеская имела не только жрецов евнухов, но и целую жреческую женскую коллегию, носившую има мелис, то есть пчел. Эти пчелы, как символы жрицы богини Артемиды, встречаются на многих монетах Ефеса. А да, хочу здесь подытожить. Может быть, все, что мы прочитали до этого, слишком натянуто. И, может быть, автор преувеличивает. Но мне кажется, мы отчасти можем все-таки доверять тем источникам, которые мы имеем сегодня. Существенную роль также в культе Артемиды Ефесской играли и куреты. Давайте прочитаем и о куретах. Куреты в мифологии именовали демонических существ, которые составляли окружение и свиту богины-матери Кибелы. Следуя этому, в празднество Артемиды часть ее последователей одевались куретами и составляли костяк разнузданного праздничного шествия, которое двигалось по Эфесу в направлении храм Артемиды. Со временем одна из центральных улиц Ефеса, по которой шли куреты, получила от них свое название – улица Куретов. Культ Артемиды Ефесский был поистине всенародным, принося жрецам колоссальные доходы. В Ефесе работали при храме специальные мастерские, изготовлявшие различные амулеты, изображения богини храма, которые скупали паломники, передавая им чудодейственную силу. Богатство даров, принесенных богине, кроме всего прочего, превратило святилище в один из самых важных экономических и банковских центров региона. Эфес был также одним из центров распространения так называемых эфесских писаний. Дело в том, что на статуе богини, или вернее, быть может, на перевернутой вверх дном пирамиде, случившейся основой для ее закутанных и бесформенных ног, были написаны известные таинственные формулы, которым придавалось волшебное значение. Это повело к происхождению пользовавшихся славой эфесских писаний которыми алчное шарлатанство с избытком наделяло жаждущее суеверие. Среди них были слова Аскион, Катаскион, Ликс, Тетрас, Дамнаминеус, Эссия и так далее. Эти слова произносились пристукиванием по крышке кувшина, что ураввинов считала самым действительным средством для изгнания беса слепоты. Таким образом, эти эфесские письмена представляли собой магические заклинания, состоящие из слов, лишенных смысла. Как и мантры, эфесские заклинания приобретали, согласно учению жрецов, силу только в том случае, если их правильно и точно произносили. Маги советовали также для большинства эффекта произносить эти эфесские заклинания вслух. Более того, даже самим письменам с этими заклинаниями переписывалась особая сила. Так греческие борцы имели при себе волшебную силу перед началом поединка. Так, колдовство и магия, являвшиеся, как уже упоминалось выше, неотъемлемой частью культа богини Артемиды, широко распространялись как среди граждан Эфеса, так и среди многочисленных посетителей этого города. Давайте теперь поговорим о самом краме. Ему мы должны уделить тоже немного времени. Все-таки его не зря считают одной из семи чудес света. Существует мнение, что первоначально храм Артемиды был построен амазонками. Плиний-старший указывает, что на этот храм семь раз совершались нападения. Кстати, про поджог храма, о котором мы говорили в первом пункте, я думаю, что вы вспомнили, да? Поступок Герострата. Исследователи отмечают определенную связь Александра Великого с храмом Артемиды. В 356 году до нашей эры в ночь рождения Александра храм Артемиды в Ефесе был подожжен. Это сделал психически неустойчивый человек по имени Герострат, который таким образом планировал увековечить свое имя. Он достиг своей цели, так как его имя до сих пор является частью таких крылатых выражений, как «Геростратова слава» и «Лавры Герострата». В те времена Ефесам часто задавали такой вопрос, «А чего же Артемида не спаслась от пожара?» На что давался ответ – в ту ночь Артемида оказывала помощь при родах Александра в Пеле, вблизи Салоник. Да, интересная причина. А знаете, в таких моментах хочется и плакать, и хочется и смеяться. А в какой тьме и мраке жили эти люди? После случившегося пожара храм был восстановлен и украшен статуями работы Проксителя и других выдающихся скульпторов. Статуя богини была украшена позолоченным и блестящим мрамором, переливающимся на свету. Конечно же, Эфес славился не только храмом Артемида Ефески. А давайте скажем несколько слов и о других достопримечательностях. Библиотека Цельса, раскопанная в 1905-1906 годах, прекрасно сохранилась до наших дней, поражая своей монументальностью и красотой. Свое название она получила от имени Цельсия Патермиана, бывшего в 1992 году, консулом-правителем Малой Азии, и было воздвигнуто его сыном Юлием Аквилой в честь отца. В библиотеке хранилось почти 12 тысяч свитков, распределенных по нишам в стенах, на полках и в мебель. Кроме роскошной библиотеки, Аквила по своему завещанию подарил городу громадную сумму денег на приобретение книг. Центральный зал был 16 метров на 10. В его стенах открываются десятки ниш для шкафов, в которых хранились свитки. Нищи размещались на трех этажах, к верхним из которых вели балкон. Также для того, чтобы книги предохранять от влажности, оставляли специальный зазор между наружной и внутренней стенами. Из культурных особенностей и достопримечательностей можно отметить также и эфесские туалеты. Да, вряд ли эфесцы думали, что их общественные туалеты станут один день достопримечательностью. Ну, и что имеем, то имеем. Общественные туалеты в Ефессе располагались в каждом районе. Они были бесплатны и весьма роскошно оформлены, будучи оснащены прекрасной системой канализации. Уборные отверстия были сделаны в мраморных плитах, причем не отгораживались кабинками одна от другой, и потому все справляли нужду открыто. Туалет был рассчитан только на мужчин, так как женщины, по понятиям античного мира, должны были сидеть дома. Причем, так как мраморные плиты были весьма прохладны, то богатые люди вначале садили на места своих рабов, чтобы те своим телом прогрели им мрамор. Греки и римляне любили в этих местах подолгу сидеть, обсуждая самые различные вопросы, вплоть до проблем управления города. В Ефеся также находились публичные дома. В принципе, это в Римской империи было нормой, поэтому это неудивительно. А кроме вышеперечисленных сооружений мы можем увидеть останки Большого театра, который мог вмещать до 25 тысяч человек и имел диаметр 50 метров. Художественная значимость этого сооружения довольно велика, не только как образца театрального здания, но и как место кульминации борьбы между христианами и идолопоклонниками. В первые годы христианства шло постоянное противостояние между теми, кто поклонялся Христу и Артемиде. Помимо театра, существовали и другие важные сооружения, которые влияли на сам город. А для нас важно понять, что Ефес был очень-очень языческим городом. Это был город астрологии, оккультизма, магии и так далее. Это был также центр преступности по всей империи. А Так как храм Артемиды считался местом убежища, то к нему стекались разные преступники. Кроме того, это был одним из самых развращенных городов Римской империи. До нашего времени на его улицах сохранились указатели к публичному дому. По некоторым источникам Ефес пользовался дурной репутацией и считался развратителем всей Грессии. В общем, святым Ефес а, никак не назовешь. В общем, все это может помочь нам лучше понять, с чем сталкивались христиане первого века. В данном пункте мы поговорим о том, как появилась первая церковь или первая община верующих людей. Появление церкви здесь датируется 52-53 годами от Рождества Христова, когда апостол Павел совершал свое второе миссионерское путешествие. Давайте откроем Деяния Святых Апостолов, 18 глава, и шаг за шагом пройдем через те места, где проходили апостол Павел и его спутники. Будем читать очень много, поэтому приготовьтесь. Деяния, 18 глава, с первого стиха. После всего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф и нашел некоторого иудея, именем Акилу, родом Пантянина, недавно пришедшего из Италии и прискилу жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Итак, важное событие. Император Клавдий издает указ согласно которому иудеям необходимо покинуть Рим. Об этом, по-моему, мы говорили в пункте ведения. Так вот, невольными иммигрантами становятся Акила и его жена Прискила. Убежищем для них становится город Каринф. Спустя некоторое время к ним присоединяется апостол Павел, скажем так, примыкает к ним по работе, и в Каринфе они находятся не меньше года и шести месяцев. После чего они отправляются в уже известный нами город, в Ефес. Продолжаем читать с 18 стиха. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, то есть а в сторону Ефеса. И с ним Акила и Прескила, остригший голову в кендрях по обеду. Достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доли он не согласился а простился с ними, сказав, «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Акила же и Прескила остались в Ефесе. Как мы видим, апостол Павел поначалу решил не оставаться в Ефесе. Вместо него работу в Ефесе совершали Акила и Прескила. А к ним также присоединяется скоро брат Аполлос. Об этом мы читаем как раз таки дальше.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 А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья постали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Ибо он сильно опровергал идею всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Далее мы видим, что Павел возвращается в Вифес. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, протя верхние страны, прибыл в Вифес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им,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 не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12, Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о царствии Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословая путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана.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 Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, «Побывав там, я должен увидеть Ирим. И послав в Македонию двоих и служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время Васи. Вот такое прекрасное начало мы имеем. Конечно, здесь возникает вопрос, были ли там Акила и Прескила, когда апостол Павел вернулся? Я думаю, что нет. Скорее всего, в Ефесе они пробыли недолго. И хорошим подтверждением для нас будет римлянам 16 глава 3 4 стихи. Давайте их прочитаем. Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свой полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь. Как мы видим, Прескила и Акила вернулись в Рим вскоре после, возможно, смерти Клавдия в 1954 году. Но основной труд, конечно же, был заложен послом Павлом. В 20 главе из уст самого Павла мы слышим о его служении. Давайте прочитаем один большой отрывок. Дяния, 20 глава, 17 стиха. «Измелита же, послав Вефес, он призвал пресвитера в церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел Васию, все время был с вами, работая Господу со всякими смирно мудрыми и многими слезами».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 Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстительными пасти Церковь Господа и Бога, которую Он прибрел себе кровью своей. Ибо я знаю, что по чести Моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, пометуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас.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 Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на вью Павла, целовали его, скорбя особенно о сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля». Вот, собственно, и начало этой церкви. Очень хорошо, что у нас есть объективная информация относительно самой церкви. С другими церквами будет сложнее, Библия не дает нам такого большого объяснения. Здесь, надеюсь, все понятно. Переходим к пятому пункту. Проблемы и вызовы церкви. Книга Деяния Святых Апостолов повествует нам также о возмущении некоторых людей в самом начале распространения Евангелия в Ефесе. Мы можем вспомнить о Димитрии, который зарабатывал на популярности храма Артемиды. Интересный отрывок также об ожесточении некоторых изудеев. А вообще, если мы будем читать Деяния Святых Апостолов, мы можем увидеть, насколько сложно было ее идеям принятия Иисуса Христа. А в контексте нашей темы откроем и прочитаем Деяния, 19 глава, 8-9 стихи. «Придя в синагогу, он непоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но, как некоторые ожесточились и не верили, злословый путь Господень перед народом то он, оставив их, отделил учеников, и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Далее у нас возникает еще одна проблема. Бизнесмен Митяй, то бишь тот же Дмитрий или Дима. А, кстати, имя Дмитрий с древнегреческого означает «посвященный богине Диметре». Или в других словарях, относящийся к Диметре. Надеюсь, все Димы, которые меня смотрят, меня просят.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 Ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитают вся Асия и Вселенная. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря «Велика Артемида Эфеска!» и, и весь город наполнился смятением. Схватив Македонян, Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его.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 и около двух часов кричали «Велика Артемида Эфеска!» Представьте себе, два часа, одно богослужение, примерно, плюс-минус, кричать «Велика Артемида Эфеска!» Блюстители же порядка, утешив народ, сказал «Мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диапета? Если же в этом нет спора, то надо бы вам быть спокойными и не поступать опрометчиво.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 Сказав это, он распустил собрание. Если мы говорим о проблемах и вызовах первой об церкви, то, конечно, стоит вновь упомянуть слова Павла. «Ибо я знаю, что по чести моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Мы можем сказать, что это будет присуще каждой церкви. В каждой церкви дьявол пытается поднять а, негодных людей. Это большой вызов для тела Христова. В контексте, разбираемой нами темы, не стоит забывать также и про само послание к Ефесянам. Хотя там и нет никаких явных упреков, а, там есть очень много важных наставлений. Например, призыв оставить греховный образ жизни. Мы уже знаем культуру, историю города Эфес насколько жители Эфесы были развратны. Поэтому можно с уверенностью сказать, что для церкви это был большой вызов – жить в Содоме и Гаморе. Наконец, забежим наперед и скажем о проблеме этой церкви уже во времена императора Домициана. Если образование церкви в Эфесе мы можем отнести к 50-м годам, то здесь мы видим церковь уже спустя 40 лет. За все это время церковь не утратила свои ревности и бодрости духа. Единственное, в чем ее упрекает Христос, было отсутствие любви. Эту проблему мы попытаемся разобрать через несколько разборов. Если говорить обобщенно, то, конечно, существовали культурные проблемы. Вдобавок к этому мы можем прибавить еще тот факт, что церковь в Ефесе состояла из принявших христианство язычников и обращенных иудеев. Это тоже вызывало своего рода разные проблемы. Давайте также вспомним и тот класс людей, которые сожгли книг на 50 тысяч драхм. Это были колдуны, это были маги, чародеи и так далее. Весь этот бэкграунд он безусловно давил на церковь. Еще одна проблема, которая прослеживается в послании к официанам, это социальная проблема. Рабство в первом веке было очень даже распространено. По некоторым оценкам, в самый расцвет Римской империи было около 10 миллионов рабов. Есть, конечно, и другие цифры. Кто-то говорит, что рабами были две трети Римской империи. Интересно, британский историк Эдуард Гибон, например, говорит, что рабами были полнаселения. Где-то около 60 миллионов человек. Есть разница, да, 10 миллионов и 60 миллионов человек. Английский историк Эдуард Гиббон определил численность населения Римской империи при Антонинах. Антонины – это римская императорская династия, правившая с 1996 -го года по 192. -й. Так вот, численность Римской империи при Антонинах он оценил в 120 миллионов человек. Римских граждан было 20 миллионов, жителей провинции – 40 миллионов, а рабов – 60 миллионов. Если согласиться с его подсчетами, то получается, что при жизни Павла рабами было около 50 миллионов человек. А цифры, само собой, разумеется, приближенные, может быть, далекие от правды. А представьте себе такой колорит национальности, да, рабы, государи и так далее. Люди разного социального экономического положения, положения рабов и свободных. И во всем этом очень сложно найти единство. И в послании к Ефесянам мы как раз таки читаем об этом. Положение детей, да, положение родителей, мужа, жены, как мы уже сказали выше, да, рабов и свободных. И со всеми этими проблемами работали духовные лидеры. И давайте сейчас сделаем шаг вперед. Шестой пункт – духовные лидеры. Влияние и роль в церкви. Давайте здесь обобщим то, что уже нам известно. Основоположниками церкви в Ефесе можно считать трех людей. Прискила и Акила и апостол Павел. Либо наоборот, апостол Павел, Прискила и Акил. Конечно, наибольшее влияние сыграл апостол Павел. Про него мы знаем достаточно много, поэтому мы не будем на него застрять внимание. Так же, как и не будем останавливаться на Прискиле и Акиле, мы о них уже читали. Откуда они пришли, чем занимались. Мы, мы знаем точно одно, что в Ефессии они долго не останавливались. Я хочу обратить ваше внимание на Иоанна и Тимофея как духовные лидеры города Эфес, да, именно церкви. Начнем с Тимофея, наш текст 1 Тимофея 1.3. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Как мы видим... Павел просил у Тимофея остаться в Эфесе и увещевать. Это значит, что Тимофей занимал важное положение в управлении церкви. Он был, безусловно, духовным лидером этой церкви. А Тимофея нам известно относительно много, скажу так, по крайней мере, достаточно на фоне других новозаветных библейских персонажей. Отец Тимофея был греком, а мать – еврейкой. Мы знаем, что бабушка и мама были верующими людьми. Это семя веры было заложено именно благодаря им. Тимофей жил в городе Листре. Павел обращается к Тимофею как к возлюбленному сыну. Об этом мы читаем в послании к Тимофею. Тимофей с самого начала засвидетельствовал свою верность Богу и его слову. Интересный факт. По меньшей мере, в шести посланий Павла Тимофей упоминается в приветствиях. Из этого мы понимаем, что Тимофей практически не разлучался со своим учителем, апостолом Павлом. Некоторые богословы считают, что по характеру Тимофей был робок, застенчив и не слишком активен. Откуда они это берут? Они анализируют эти два послания к Тимофею, исходя из того, что апостол Павел писал да, своему ученику, из этого они как бы делают образ Тимофея. Да, Тимофей был робок, застенчив и не слишком активен. Для лидера это плохие качества, так как лидер должен быть уверен в себе, в своих действиях, что он делает и зачем это делает. А помните, как апостол Павел сказал Тимофею? Воинствуй, как добрый воин. Учитывая те послания, которые мы имеем сегодня, мы можем сказать, что Тимофей был Вадим Духом Божьим, был верным слугой и учеником апостола Павла. По церковному преданию, Тимофей в 80-м году принял мученическую смерть от язычников. Далее переходим к апостолу Иоанну. Апостол Иоанн поначалу находился в Иерусалиме, но потом, как говорит традиция, отправился в город Ефес. Хочу напомнить, что Ефес считался столицей Малой Азии. А собственно там и он начал совершать свой труд. Если мы примем внимание позднее написание всех его трудов, то мы можем увидеть, что апостол Иоанн боролся со множеством ересей. Существует много разных преданий относительно совершаемых им чудес в Ефесе. Мы не знаем, как умер Иоанн. Для нас это не важно. Важно то, что церковь в Ефесе в его годы, она не утратила своей чистоты. Хотя здесь интересен другой факт. Если мы возьмем изучаемую нами книгу, книгу Откровения, то здесь Иисус упрекает Ефесскую церковь не в отсутствии ревности и даже не в отсутствии святости, а в отсутствии любви. Это очень важный отрывок, особенно для новозаветных христиан, для христиан 21 века, что недостаточно быть ревностным, недостаточно ходить просто и посещать богослужение или церковь. Иисус требует чего-то большего. А, ну, не будем забегать наперед, мы об этом поговорим а потом, позже. Конечно, помимо упомянутых лидеров, были и другие влиятельные личности. Кто-то перечисляет список из 16 главы послания к римлянам, якобы эти люди имели какую-то причастность к Ефесу. Так, например, упоминается про некого Эпинета, о нем написано следующее. 16 глава, 5 стих. «Приветствуйте возлюбленного моего Эпинета, который есть начаток Ахии для Христа». Мы не знаем точно, из Ефеса он был или нет. Его имя упоминается только в этой главе и только в пятом стихе. Начаток Ахии означает, что он был одним из первых верующих в провинции Асии. Кто-то говорит, что он был из Ефеса. Как бы то ни было, церковь получила хороший фундамент благодаря апостолу Павлу и его сотрудников вере – Прескиле и Акиле. И последний пункт – упоминание в Новом Завете. Всего город Ефес упоминается в Новом Завете 15 раз. 9 раз в Деянии Святых Апостолов, 2 раза в Первом Коринфянам, 2 раза в Послании к Тимофею и 2 раза в Откровении. Мы уже прочитали некоторые отрывки, давайте для полноты прочитаем те места, которые мы с вами еще не читали. Откроем 15 главу 1 послания к Кринфинам и прочитаем 32 стих. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертво не воскресает? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Да, здесь чувствуется эта философия, да, философия греков, эллинов, философия жителей эфеса ну что станем вместе пить ибо завтра умрем. заметьте как здесь он их называет да зверь греческий глагол боролся здесь придет идею борьбы с дикими животными это очень интересно из ближайшего контекста мы видим что он боролся не с буквальными животными а с людьми да греки были еще теми философами Деяния 17 глава 32 стих Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, «Об этом послушаем тебя в другое время». Да, что-то похожее было в городе Афин. Далее, следующее упоминание. 1 Коринфянам, 16 глава, 8 стих. «В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы». Данный стих говорит о том, что апостол Павел писал послание к Коринфянам из города Ефес. Еще одно упоминание уже, правда, в послании к Тимофею. «Да даст Господь милость дому Анисифара за то, что он многократно покоил меня и не стадился уст моих, но, быв в Риме, с великим тчанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день, а сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Еще один стих из этого же послания. «Тихика я послал в Ефес». Кто этот Тихик и что он делал в Эфесе, в послании к Ефесянам апостол Павел это проясняет. «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель». А на этом, я думаю, мы можем закончить. Нужно сказать, что все эти люди были движимы одной силой, силой креста Иисуса Христа. Это не стоит забывать. Если вы заинтересовались этой церковью, можете прочитать книгу Дианистов Апостолов с 18 по 21 глава. Если вам понравилось данное видео, ставьте, оставляйте комментарии. Обязательно оставляйте лайки, чтобы YouTube продвигал данное видео, чтобы больше людей, христиан, его видели. Я постараюсь на следующей неделе выложить разбор первых трех стихов. Надеюсь, что разборы будут выходить регулярно, может быть, раз в неделю. Может быть, я сделаю какой-то график раз в неделю, может быть, в пять, по пятницам будет выходить разбор. Как будет, не знаю, молитесь, поддерживайте это, это служение молитвами. И пусть Бог вас благословит во всем. Аминь.